Да, капитан Оптимизм, скажи, какой прогноз у нас ближайший? Ну хорошо, сегодня только 38, а потом, хорошо. а потом 42, 44, 40, да. а потом холодный фронт проходит, Ой. будет 36, 34. Да, 30... Это Капитан Оптимизм, доброе утро. Мы идем завтракать, в шикарном кемпинге мы поселились. Ой, я проснулся, так прохладненько, думаю, ну неужели жизнь наконец-то налаживается? Ну вот, капитан оптимизм, у меня немножечко... Нет, ну я тебе Опти... Ну, потом же похолодает когда-нибудь? Ну, когда-то ну, когда похолодает. Даже сейчас раскаленное утренним солнцем вот это вот поле уже смотрится страшно. А что же будет дальше? Надо, судя по всему, все дела делать сегодня, потому что завтра будет еще жарче. О! Опять двойка? Дай списать. Друзья, я уже запомнил, быстрее, чем он записал. Слишком много болтает. Вот так выглядит регистрация. Сейчас мы всем по футболочке. Все быстро. Ну, пока 3 минуты. Что ты получил? Покажи. <рик> за тысячу евро стартового сдос. Примерно Слушай, ну, это прохладный. Это для бутылки, Чис... посмотри, это для бутылки. Это прохладную, чтобы одежду чистая, чистая и прохладная. прохладная одежда. Друзья, это не то, что вы подумали. Это Герматуза пытается слить горячую воду, кипяток. Вот реально сколько, прям кипит а -а -а! слушайте ну здесь действительно кипяточище 38 градусов на аэродроме но это еще а не а это вот еще фланги, да фланги черные, черные Короче, кошмар я подогнал прицеп была тень мы тут с приборами возимся настраиваем но в общем-то сейчас это уже мало помогает вот кишечки нашего планера отключаем горизонты Готовимся. Я не знаю, кто он, но планер ему моет сам Капитан Оптимизм. Да? Как мой мойка планера? Да. Сейчас... Передай привет моим студентам, которые планер не помыли перед грозой. А, ну привет вам, привет. А -а -а. Гроза-то слишком слабая была, не, помыла... не помыли. Либо надо тогда в грозу, чтобы помыть, либо перед грозой, чтобы иметь время самому помыть. Да, так что... а так по какой-то позор. Да. Как говорится, из французского такси Делаем гоночную машину. Да жесть. На аэродромчике настоящий боевой чернозем. Поэтому планер вот помыли. Не знаю кто, но планер ему капитан сборной моет. Так что вот. Такую водичку добыл, кошмар. Добыл. Итак, друзья, как выглядит процедура взвешивания. Сначала ему взвешивает хвост. Потом будет взвешивать морду, но это все для планера. А есть такая штука для нас. Сейчас вот этих толстых кабанчиков будут взвешивать. Я, друзья, скажу честно, не пил два часа воды, ну, вообще ничего, Хоть, ну, испарял влагу. Он меня поддевал, говорит, давай покруче, не надо. Сейчас вы узнаете все секреты, сколько весит планер и сколько весим мы. Приговор какой? 87. Что-то многовато. Okay. Окей. Вот. Жрех. Тордо у нас. Будем перевешиваться. Как-то у нас, похоже, слишком легкий планер. Ну, не, не может такого быть. Уж что-то у них с весами. 400... У нас получилось 715 килограмм. Вот сейчас взлетный вес с топливом, со всеми пирогами. Okay. Пицца с 88 о я жкавил на 3 килограмма друзья весил был страшный момент я весил 91 перед поездки этого вот после особо вкусного угла уезжал весил 89 88 все отлично друзья вот наши отметки вот теперь все похоже вот теперь Вода. Это должно быть есть. Вода. Все, теперь сняли хорошо. Okay. <laughs> Такой вес был килограмм восемьдесят. Очень холодно. Хорошо, хорошо. Мы просто проверили, температура имеет здесь. мы с <laughs> нужно продемонстрировать, что работают все приборы, материалы, парашюты внутри и так далее и тому водичка. А, в чем, друзья, смысл этой процедуры волшебной? Дело в том, что чем тяжелее планер, тем он лучше летит. И на самом деле мы можем выиграть упражнение, если нальем полные баки воды а никто не нальет, поэтому <смех> каждый день мы будем взвешиваться. Но единственное, что не надо будет взвешивать пилотов, эту процедуру устраняют. А планер взвешивается, мы должны не превышать вес 800 килограмм. Сейчас у нас с залитыми баками топливными 793 килограмма принцесса весит. Ну, с нами вместе, то есть вот нас тоже взвесили, парашюты, мозг наш. Капитан оптимизмом отключает авиагоризонты. Нас заставили продемонстрировать, что обе батареи на борту. То есть до того доходит, что всякие хитрые пилоты... Mm -hmm. Некоторые разы хитрые пилоты вынимают из батареи, а потом чук вставляют, потому что больше не взвешивают. 3,6 секунды. 3,6? Да, это рекорд. но я нужна матрац. 3, 2, 1, 5, 7. 8 seconds. It's ok? It's ok. <laughs> uh -huh. okay. Это, друзья, устройство называется краб. Видите, оно oh. позволяет вывозить планер боком. Очень удобная штука. Покидаем наши гостеприимные весы, на них нельзя вставать мне, потому что, чтобы ничего не испортить, их кладут в холодильник, представляете? Только что нам рассказали, настолько холодно и жарко. Вот так это выглядит. Все, мы поехали за машиной, поехали на парковку. Тут мы, друзья, пробку организовали. Видите, Даймонд пытается прогулить. Я не знаю, куда он будет рулить. Там следующий планер взвешивается. Ай, геморрой. Как вы видите, пробочка рассосалась. Планер закатили. А я цепляю на фаркоп. Зацепил за фаркоп нашу прицепу. Принцессу, погнали! Шеф! У нас сколько? 7 килограммов запаса. запаса. Значит, мы можем еще колонку брать для Капитан оптимизм разрешил летать с коломкой и разрешил слушать и сидисе. А то там радиообмен какой-то, прослушиваешь, потом настроение И... плохое, настроение плохое, неправильное, принимаешь решения, когда... Вот он тебя сейчас научит правильно летать. Да. Музыка хорошая, это хорошо. Жалко, музыка заканчивается. Да -да -да Самое главное, друзья, в таких поездках, это внимательно смотреть за крылом, чтобы никого нибудь не долбануть. Ну, я вот уже делаю это почти автоматически, но вообще, конечно, снимать видео, одновременно ехать по гриду, это... Ну, это я тебе еще помогаю. Да, капитан оптимизм главный, а я так. Ну, и вообще, Т4 верно едет сам. Вот, видите, вот у меня ножки с педали убраны мы потихонечку катимся жарко, что кирдык это Игорь, это планер это там надо ближе к колесу прицепа нос поставить ну, сдаст он на фуриста с первого раза или нет? ну, что-то про не сдал с первого раза на фуриста что и требовалось доказать ну, хватит. Давай руками закончим. Как говорится, иногда лучше закончить руками. Да, мы не будем учить принцессу. Как тут двухсмысленно ты звучишь постоянно? Это ты специально так скажешь? Или все у вас в Европе такие? Меня же подписчики многие пишут, что очень большая бескультурщина здесь. Да. В этом плане, да. Не знаю. Что ты скажешь? Я всегда двухсмысленно говорю, а люди по мере своей испорченности. Каждый дуточка, как он хочет. Да? Да, так что. Ну мы поедем. Я... Смотри, ну я почти ты мне не дал до конца запарковать. Не, не, я, не бр... я не дал, а то уже со второго раза не сдал на, на водителя фуры, так что... Итак, принцесса уходит ко сну, зачехлена. Может быть даже мы еще вернемся ее чуть-чуть поделать, но пока надо попить воды, да? Меня... Либо пиво. Капитан оптимизм, не понял. не, повин, не ну, Я то да. вообще боялся этого взвешивания mm -hmm. и с утра выпил в такую жару, ну может быть, наверное, ну литр воды не больше, хотя пить хотелось жутко. А вот сейчас извиняюсь за подробность интимную, тим, пописал, пописал грамм 200. То есть все куда-то испарилось. Представляете, какая женщина стоит. Вот в этом автобусе, кстати, вода вся. Которая... И электроника. Электричество, да? Да, да, электричество, потому что когда э, насос не работает, э, если воды нет, нет упадения. О, подтягивают нам трос. Пони. А, ага, пони на нас тянет, отлично. Изумительный самолётик. друзья, первый взлет на чемпионате мира. Знаете, какая красивая девушка нас сопровождает О, вот и самолет закрывайся шеф оп подожди только замки у тебя не работают так есть контакт закрылся порядок закрылся порядок тормоза проверяю есть тормоза закрылок ну, сразу можно с поля на четвертую позицию э, замок ты откроешь да. порядок так. Так, я взлетаю. взлетаю. Угу. взлетаю. Погнали. Как-то так долгенько он разгоняется. Ну что, температура такая? Жарко. Фу. Да. Скажу тебе. Что? Ну, тяжело взлетели. Да, просто. Давай я. Ну, по, по, по рули, ладно. Да. Закрылки чуть-чуть уменьшаю. Да, друзья. 40 градусов, это вам не шутка. Летим за смеликом. Или не шмелик это? Пони. Пони. Пони дохловат, да? Ну, еще что. Шмелик был бы повеселее. Но главное в любом случае взлетели. В других странах вообще бы не полетели. Например, не полетели бы. бы, да? Потому что. Ну реально жарко, то есть уже по безопасности. Но ну, ну, они, наверное, как говорится, не первый же раз. Тут. Мне кажется, что они свои движки-то привыкли. Ну не, не то, что привыкли, но настроены на это. Ну что ж, друзья, знакомимся с местностью. Ага, оказывается, мы живем рядом с каким-то достаточно промышленным центром. Как... как противно трясет, реально. А? Как противно вот, попотребливает? Да, тут промышленность. Такие другое. А, Мариван ругается на буксировщик что-то вы тут собираетесь буксировщик сбить. Ой. Какие-то города, черепичная крыши. Вообще что это за город, шеф? <связычные> что? Шегет? Что за город? Шегет? Ага. По, по тому же названию, как и Аэропорт. Аэропорт варить тянут нас один самолет рядом второй дальше третий в общем все это достаточно быстренько работает единственная скороподъемность у нас и 1,4 метра в секунду в альпах серия нас поднимает ну, где-то 2,5 последствия пожара а, внизу, вот здесь, внизу да. вы наблюдаете овраг который выгорел да горел это будет Аэродром просматривалось ужасно. Аэродром прямо по курсу. Там где-то в районе этого аэродрома аэрцепер. Аэродром. Отцепились. Самолетик пошел на снижение. Как раз над сгоревшим полем. Да. Так, там гладко. Да? Давай смотреть. Где как-то выкарабкиваться. Ой, слушай, тут какой то озеро огромное. Что? Это, это канал, где чемпионаты по гребле. А копкупаться-то а... можно? Ну, что-то вроде. Ну, сможем съездить. Сходить, съездить. съездить. Надо ну, же. Вот примерно так выглядит экран компьютера навигационного, когда летает. Вот такая толпенька. Сейчас я попробую снаружи поснимать. О! Конечно, в такой ситуации приходится вертеть головой на все 360 градусов. Завтра будет 44, но надеюсь, что в 44 мы летать не будем. Мы же завтра не летаем? Нет. Я... Завтра открытие? Но только из-за того, что открытие. А так мы... погнали бы, думаю? Конечно. О, какой кадр. Висит, гад, да, на хвосте. набор полтора метра в секунду, набрали мы 1300 метров. Подлетаем к какой-то речке красивой. Вот это уже контент огонь. А то как-то тоскливо совсем стало. большому городу. Это наш поворотник. Поворотник. Мост, наверное. Большой город, смотри-ка. Центром красивым. мы Был... яхтенным клубом, да. Все серьезно. Красивое-красивое место. Ох, низенько, не низенько уже елки все видны. Высота у нас 700 метров. Короче, нужно брать поток. Желательно. Ну, ну, Какое ну, считаешь, ну, ну уже, Где прямо, мы? прямо под нами. Друзья подобрали площадку для захода посадка фокуса если Садка, что лес да лес узенький очень он зреет зреет зреет явно смотри во шеф ты же можешь ты что испугался а -а -а -а. я думаю что я, я отваливаюсь от лазера okay. запустил ну почему-то не запускается Вернее, а какая-то? 5 да, метров. 5 метров в секунду. 4 метра в секунду. Друзья. Вот, то, что мы набрали, вот, 60 метров, те же мы скинули сразу. Чтобы гаски на статье попали. И это почти еще справа. Вот. Это вот, кафе, песчаная пляночка. Во! Во! Могу выключить этот. Кого? Телеком? Не. Движка. Конечно. Да, потом потом каждому Давай, флажок поднимаю Давай, давай, ты Я пилотирую? Да Давай Давай Флажок поднимаю, чтобы Чтобы не забыть, да